Привет всем! Меня зовут Оксана, кто не знает, и я художник-самоучка. Скоро 14 февраля, это День влюбленных, и я решила провести к этому замечательному дню, Дню Святого Валентина, благотворительную лотерею. И призом будет в этой лотерее... Та -да -да -да -да -да Такие вот замечательные картины по мотивам Габчинской и коробка вкусных конфет. Возможно, многие из вас знакомы с творчеством Гапчинской, видели ее картины, знают, насколько они милые, такие милашные картины с такими вот пупсами. Все в таком вот красивеньком, миленьком стиле. Такие вот три картины, извиняюсь, я нарисовала. И я думаю, что это просто очень так миленько, вообще красивенько и такой... Удачный подарок как раз, «Дню влюбленных». Вот такие вот три картины. Естественно, победитель получит одну из них. И я вам скажу, чем больше будет участников, тем больше будет победителей. И, возможно, все эти три картины будут участвовать в розыгрыше. Это, конечно, если будет много участников. Как участвовать в этой лотерее, чтобы вас здесь сильно не задерживать, то внизу под видео в описании я оставлю условия участия в лотерее. Они очень простые. Участвовать может любой и каждый, кто захочет по желанию. Так что читайте в описании условия, участвуйте в лотерее. Я каждому из вас желаю удачи. Пишите свои комментарии, но не про мой внешний вид. Я знаю, что выгляжу я болезненно. Может, потому что немного болею. А так я белая и пушистая. Давайте еще раз вам покажу эти красивые картины красивые, которые будут принимать участие в этой лотерее. Розыгрыш лотереи уже совсем скоро, так что поспешите. Уже 12 февраля. Будет розыгрыш с помощью генератора случайных чисел. То есть все билетики, которые вы приобретете, они будут иметь номерацию. Вот такие вот милашные картины. Так что, друзья, ребята, гости, кто случайно посмотрел это видео, всех приглашаю поучаствовать в лотерее. Таран и пусть удача будет с вами. Все, до новых встреч, пока-пока. Переходите в описание, читайте, смотрите, участвуйте, а также можете смотреть другие видео на моем канале. Пока!